Снегу весь. Я тоже, да? Ты тоже, да? Спасибо, Джон. Машина приехала. Ага. Ну как. Помогти он тебе, Джон? Можешь он помог? Вот это кверху поднимай, ага. чтобы открыть дверь. Подите маничку твое. Только сильно не где. На лопату, только я ее не сломаю, там а? гвоздь и гвоздь, сзади тебя гвоздь там, Саш. Понял. А Видел гвоздь вон, видишь? Да-да, вижу, вижу, все. Спасибо большое. Эти консервы вздулись и наверное скорее всего испортились Наверное. я не знаю как их проверять не проверять mm -hmm. как ты думал грибу вас проверить можно я даже не знаю что это такое тут паста что ли какая-то да написано по-русски а mm -hmm. может типа варенье возможно так в общем это вот э, вывод такой что вот, вот такие банки которые с насечкой такие, с насечкой, ага. их лучше на долгое хранение не брать, потому что они от мороза допустим сдуваются, да, ага. и вот эта герметичность портится. Ну, вот сгущенка и... в принципе целая осталась, ага. вот которая с крышкой целая осталась, да, вот целая, и тоже целая, стадия хорошая. Да. Тут немножко бензином пахнет, У -у -у. и это надо съесть, она портится. Ну, вот, шоколад вроде не пропах бензином. Нормально. Вот это надо как, ну, это, короче, надо забрать, есть ага. и лучше обновить, что-то другое принести. Давай, ну, так и сделаем. Потому что этот, это бенз, бенз, бензогенератора, ну, тут запашок бензина, короче, ага. и такие они продукты, они, это, ну, вот такие сошелки нормально, вот, они даже немножко, вот, сдулось, да, ага. видимо, то, что она, это, ну как от мороза. А -а -а. Но она целая. целая да? Немножко ржащина есть. Ну тоже нам будет. Э будем ходить, съесть ее, короче. Вот такие тушит туш тушняк этот. О, еще там какая-то. Там еще что-то. Сланка. А, селедка. Ну ее можно, кстати. О, что-то она так помялость-то. Офигеть. Так красиво смотрится. Ну, Помялось. Нормально. Ну вот эти банки можно. О, что да? Угу. Это... Что? А вот это видишь, уже все не пойдет, это можно убрать. Не пойдет, да? С ключом. Ну с ключом, короче, на долгое хранение. Не пойдет, да? Можно даже не это. Понятно. Это ровно, не знаю, тут, где нам не провонять. Так целая. Так, это у нас такая. Да не, оставь, оставь, оставь. Это, это вот видите, она так вздутая. Угу. То, что вот Ну там лед как бы получается. Ааа, -а, а -а лед. Грибобас. Ты, да? ты снежный барс. Спасибо, так оно и есть. Вот этот лед висит уже. Нормально. Красиво. Куку. Куку. ку привет. Ку -ку, привет. Hehehe <laughs> Ветка прямо это, вот эта ветка в глаз. О, а -а -а, вторая! И столько шел-шел, все спокойно было, спокойно. Камеру включил, ветки в глаза лезть ставили. Ну, здесь в общем идет такой спуск. И вот мы. Пускаемся к ручью черному, ищем нашу старую избушку. Какие-то деревья поваленные, старенькие, ну, просто сгнили и видите, она зеленая, ветки зеленые, но она гнилая, ветром ее дунула и сломала. Хотя не, походу это сухая елка. металлическую часть фонарика. Пальцем задеваешь, ну когда переключаешь освещение. И прямо это пальцы жгет металл такой холодный, холодный, и прям пальцы как бы обжигает этим холодом. Чингачкух большой змей? Да. Ну, по -по -по Подойди побольше. Ой, поближе. Чингачку большой змей. Три, четыре клыка. Чи, да? Четыре клыка, ага. Слушайте большой. Нормально. Грибас, видишь следы? Вижу. Это зайчик, да? Ага, и чьи большие, зайчик большой, где был. Это скорее всего Катя. Бонд, скорее всего, это она. А вот может так. Она как да. раз вчера Нет? зайчиком была. А, понял, понял. Вот. Браво, она пьен. здесь, короче, прыгала. Прыг-скок, ага. прыг-скок. Нет, браво, Джон. вас это ручей черный. Тут где-то избушка, близко должна быть! Оу! Не упал! А, есть! Ой, я боюсь, я упаду! Давай! Так, отдадим мансеронку, я, я поеду. Давай, Джон! Господи, благослови! А! Бух, отлично, Джон! Бравись его! А нет, здесь буфка! А вот надо подниматься сюда и там она. Видал. Да, Там. да, да. Правильно ты думаешь. А, по гороху, да? Ты мыслишь верно. Спасибо, Джонс. Спасибо. <смех> отлично. А -а -а. Так, сейчас пошел я. Дай его. А Старовик. -а -а. потом еще дочищу проверим мог тут даже дрова есть надо будет затопить печку а. так что тут? да как обычно как обычно чайник вот так его надо оставлять вот так вот чтобы он был пустой и сухой там, видите, вода, а если чай старый, то он вообще там гниет, плесневеет. Так, что тут у нас интересненькое? Так. Вот и наша старая избушечка. Так, напишите комментарии. Потому что многие просят поход-поход. Хотим старую избушечку увидеть, вот, показываю вам старую избушечку, оставьте свой коммент, что вы ее увидели наконец-то, что вы довольны, поставили лайк. Патрончики, Патрончики, Патрончики. Кстати, они вроде бы вот я как-то вид, смотрел. Как, ну вот такие можно тоже перезаряжать. Смотрел то, что если вот это. Ну как бы Целенькое осталось Где-то я видел ролик И там говорили, что перезаряжать можно Так, ну окошечко я Сейчас прикрою э, Дверь под, подчищу И сейчас Буду затапливать печечку Это мы эксперимент делали, тогда бутылку нагревали, вот эта штучка накрылась, вот тут видите оплавлено, этот сам не работает. Да, жаль, а я так надеялся печку растопить этой штучкой. Такого слоя снега я давно не видел Сколько снега выпало Посмотрите Вот, вот земля да? И вот лыжи стоят Печка вовсю там Топится нормально так Сейчас вот будем снег топить Для чая Избушку будем прогревать Получи. Угу. Ой, опять переплела. Нормально получается. Мы, короче, газетку забыли, чтобы стелить. Да я зрителям говорю. Красиво. Так, Нормально светит, да? Да, свечки? ярко а, Где там? Ух ты, нормально, я да? Хорошо. Нормально Как они, конечно, ну, как они поведут себя, непонятно, конечно ну, вот Сейчас-то горят хорошо, конечно ага. Ну пусть так и горят, да? Угу. Или еще по краям развести? Как бы по краям? Ну вот в уголок сюда и туда нет? Нет, почему так горят? Тут места побольше было, не? Вот ну вот так можете, вот, да. Вот, вот так. Ага. Так пойдет? Нормально. Надо светить сюда, если продукты будет Ага. Вот, то есть не свети, а вот ага. угу. так держи. Давай. Так, мы брали вот такой чай. Это бабушка нам высылала маму, Любовь Евгеньевна. ну вот заваривает. Угу. Он меня брал еще этот. Вот на ну, А кстати, мы ложки забыли, Саш. Опа. Ничего, как мы теперь будем Нормально делать? Нормально получается. Иди. Ножей только есть, а больше никак. А что-то мы про ложки вообще совсем забыли, а? ну. Ну тут, кстати, я в избушке видел ложки. Да? Да, вон. Ее помыть надо будет. Ага. Нормально. Так ты направляй куда я ага. веду и чтобы показывать. Да. Давай. Вот этот сейчас откроешь вот эту штучку. Хорошо, сейчас. Опа. Же яблоки мыл, да? Мыть они хорошие. Вот, тут пару яблочек. Ага. А как мы можно называть это. Я потом открою, посмотрим. Хорошо, понятно. Я халву уже путь забыл, говоря. Давно мы халву не ели. Да? Серьезно говорю. Это без шуток. Серьезно? Серьезно. Что, надо ложки помыть себе? Я сейчас ложечку себе выберу, помою ложечку. Ага.